Добрый вечер. Хочу вам всем показать новый вид картошки. крайней мере для меня она называется батат. В нашем районе еще ну, не сильно выращивают, но я попробовала и у меня получилось. Вот так она растет, вот таким кустом она растет, как лиана. Ее пора копать, когда вот от корня начинает приподниматься земля и лист уже засыхает и поэтому уже пора копать. И вот у меня Удалось несколько росточков, кустов 5 у меня было всего. Один куст я еще не выкопала, а эти я выкопала. Хочу поделиться, какая картошечка вот выросла у меня. Эта картошка называется батат. Моя знакомая варила эту картошку, она сказала, пюре невкусное. Оно сладкое, получается, как подмороженная наша картошка. Ну я не пробовала сама, но когда сварю, скажу. Она на вид такая красноватая шкурочка. Внутри бело-кремовая такая. В общем, крупная, урожайная из пяти, из четырех, кстати, кустов. Вот это у меня получилось картошки. Сколько? Две, три, шесть. Шесть штук ой тут не помешает вот он тут присел и собирает мою картошку и свои Шесть картошек еще трех кустов Но я ее еще неправильно наверное выращивала еще совсем не знаю как ее выращивать ей нужно эм, это первый раз я получила ей нужно под самый корень делать мульчу постоянно сухую траву или солому или, ну что у вас есть чтобы не просыхала даже можно пленкой накрыть она сильно любит влагу и расскажу вам как я из чего ее выращивать она не выра... не растет так как наша картошка взял клубень вот так посадил и ее выращивать она выращивается совсем по-другому растут ее обчищаешь курочку ну, желательно толсто. И знакомая мне сказала, что нужно эти очистки. Обычно я варю курям, отдаю. А здесь нужно бросать под дерево. Они весной прорастают. И эти росточки нужно сажать в землю. Вот я перешла в дом и хочу показать, как я выращивала, начинала свою картошку. Вот такими росточками. Мне дали вот такие маленькие, правда, росточки. Это я оставила вам показать. Вот так они пускают корни. И вот эту часть с корнями садим поглубже в ямку. И затем сверху присыпала все время ну, мягкой землей. То есть, если есть перегной, сыпец. У ну, кого что есть. Видите, как она наращивает корневую систему. Очень хорошо эти росточки. Ее можно еще выращивать как цветок. Он очень красиво цветет. Это картошка, батат. И смотрите, какая она в размерах. На улице она казалась маленькая. А здесь она, видите, аж красноватая какая-то. Огромного размера. Намного больше, чем наша картошка. Сейчас покажу нашу картошку, урожай. Наша стандартная картошка. Вот такая вот. Ну, у кого больше, у кого меньше. А батат, видите, насколько он больше. Это еще его называют батат топинамбур. Это... Тоже считается сладкая картошка. И батат тоже разновидность сладкой картошки. Я была в магазине, в супермаркете, в большом, крупном. И там стоит эта картошка. Называется она действительно батат. И цена на нее 129 гривен. Живу я в Украине, поэтому у нас цены в гривнах. А сколько в других странах, не знаю. Вот она чистится очень легко. Мне сказали, она очень вкусная в жареном виде. Вот такая вот. Сейчас разрежем и попробую, какая она на вкус будет в сыром виде. Я даже не знаю, что это вообще картошка. Сладкая, сладкая. Сейчас попробую. Вот эту картошечку сейчас я разрежу и посмотрим, какая она в разрезе. Одной рукой шикарная, я могу ее резать. Тверденькая. Вот такая она вот в разрезе Ничем не отличается от нашей картошки вот я кусочка трезла сейчас помою и попробую какая она на вкус а на вкус она как морковка балдеть не ожидала такой вкус получить. Как морковка картошка. 33, Она... Прикольная, да. Только цвет белый. Сладенькая. Хрустящая. Даже приятная. Все, вроде бы все вам рассказала. Если кто-то знает дополн... больше об этой картошке, напишите мне в комментариях. Так как я еще не знаком с этой культурой, только знакомлюсь. Посмотрим, может мне понравится выращивать ее. Условия выращивания у нее не очень сложные. За этот сезон, пока она у меня росла, она ничем не болела. Королатский жук ее не ест, опрыскивать не надо. Только то, что ставить под низ мульчу и выращивать зеленых росточков. Но это все можно преодолеть. Спасибо всем за внимание, ставьте лайки, до свидания.